Привет, друзья! Хочу показать сегодняшний клинический случай. У меня нет сегодня приема по понедельникам в клинике, но поскольку у меня были административные дела, и в поле я встретил пациентку, зашедшую и клинику в первый раз, и она сказала, что Владислав, я знаю, чем вы занимаетесь, я знаю, что вы занимаетесь эстетикой, у меня есть вопрос, и я хотел бы у вас проконсультироваться. Конечно, я не мог отказать. И по итогам консультации я всегда провожу фотопротокол, и в данном случае, проведя его, и, услышав жалобы пациентки, они были на следующие. Она мне говорит, а, Владислав, мне кажется, я вижу, что у меня стираются передние зубы, мне не нравится, как это выглядит, и я хотела бы изменить а, длину передних зубов. Да, посоветуйте, что можно в этой ситуации сделать. Конечно, как всегда, в ста-процентных случаях мы подходим здесь комплексно, у пациентки обследоваться, насколько это возможно в клинике нижний челюстной сустав, лимфоузлы, состояние полости рта, состояние слизистой и так далее, и так далее, и так далее. И сделав фотопротокол, загрузив его в программу для дизайна улыбки, это с моим дизайн, мы проанализировали с ней и создали некую базовую версию того, как я бы видел изменения в ее случае. Да? Промежуток между зубами пациентку не беспокоит, я не хочу ее убирать. Это моя изюминка, пусть она останется. Ну и несмотря на то, что мы можем это сделать, конечно, это приведет к внешнему видимому увеличению ширины зубов, а этого бы делать не хотелось. У девушки очень красивая улыбка, красивые зубы. Очень красивые, очень красивые губы и сочетание, конечно, очень гармоничное. К итогу мы пришли к следующему. На мой взгляд, и эта идея понравилась пациентке, здесь необходимо увеличить длину не только центральных лицов, но и изменить длину боковых лицов, для того, чтобы весь зубной ряд, начиная с четверых, пятерых клыков с двух сторон смотрелся в гармоничном. В то же время очень важное значение для нас играет расстояние от красной каинной нижней губи до, до режущего края зубов. И вы видите, что здесь оно достаточно велико. Оно должно быть в где-то около двух миллиметров. Точно так же по принципам золотого сечения должны сочетаться ширина с длиной зубов. И это тоже то, что мы учитываем каждый раз при изготовлении такого рода работы. В итоге мы прошли с пациенткой первый этап диагностики, чем она осталась очень довольна. Следующий этап, который мы проводим в 100% случаев, это восковое моделирование, в результате чего техники на модели, либо на отпринтованной модели, либо на гипсовой создадут прообраз того, что я им пошлю в виде отчета из программы для дизайна улыбки, и мы примерим это на зубы пациента. И э, это очень важный момент, поскольку я смогу отпустить пациента на несколько часов, на день с зубами, настолько, насколько они будут держаться. Это временные пробные конструкции. И только после того, как она окончательно поиграет с ними и убедится, что это то, что ей нужно, мы перейдем к изготовлению постоянных конструкций. Постоянные конструкции в этой ситуации будут реализованы по технологии иллюминиров. Это тоненькие керамические пластинки, которые будут приклеиваться к зубам, изменяя форму и длину зубов. Ни в коем случае не будет повреждена эмаль под этими, под этими доминированиями. Это очень важный э, аспект, который мы тоже соблюдаем, стараемся соблюдать 100% случаев. И по итогу я уверен, что работа заиграет великолепно. Я обязательно покажу вам ее после того, как мы закончим. Если же у вас есть вопросы, вы узнаете в этом клиническом случае какие-то элементы своей уроки, Смело присылайте мне свои фотографии, я загружу их в программу, обработаю и вышлю вам обратно тот вариант улыбки, который я мог бы вам предложить. Если вы решите прийти на консультацию, никаким образом дополнительно стоимость диагностики в Ромексис на дизайн не оплачивается, это входит в стоимость базовой консультации. Берегите себя, друзья, я буду рад ответить на те вопросы, которые вас могут быть.